Коллеги, добрый день. Здравствуйте. Рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Скажите, пожалуйста, как звук, как изображение? Все ли видно, все ли слышно? Можно написать в чат или просто поставить плюсик. Хорошо, замечательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, сегодня в рамках нашего бизнес-марафона, который посвящен скажем так, развитие предпринимательства на основании участия в закупках, активного участия в закупках, в том числе и в закупках малых, мы как раз-таки поговорим о малых закупках, о закупках малого объема. Традиционно под закупками малого объема у нас принимаются закупки в рамках 223 федерального закона по прямым договорам до 100 до 500 тысяч и в рамках 93 статьи 44 федерального закона. Но помимо всего прочего, у нас еще есть коммерческий сектор закупок, там тоже достаточно много заказчиков публикуют и осуществляют закупки по прямым договорам. Там а, максимальные размеры сумм а, могут выходить за пределы 1, 3 миллионов или даже 8 миллионов рублей. Собственно, мы обсудим дел, которые у нас э, сейчас э, в рамках закупок малого объема, в рамках цифровизации таких закупок, в рамках сервисов, в том числе сервисов для предпринимателей, которые позволяют им активно продавать свои товары, работы или услуги через э, электронные магазины, через маркетплейсы в том числе. И также мы обсудим те перспективы, те нормативные векторы, которые у нас уже обозначены э, для администрирования, для контроля э, малых закупок. Ну, здесь речь прежде всего пойдет о, закупок, о закупках в рамках 223 и 44 федерального закона. Ну, что ж, коллеги, <coughs> начать хотелось бы со статистики в очередной раз. Тем не менее, мы пока опираемся на конкретные цифры. Цифры эти у нас из а, 44 и 223 федерального закона в основном. А, если посмотреть на данные за 18 и за 19 год, то... Можно сделать вывод о том, что в принципе объем малых закупок, объем закупок у единственного поставщика, он достаточно велик. И на примере 44 федерального закона, например, за 18-19 год у нас прямых договоров в рамках 93 статьи заключено на 640 миллиардов в 18 году и 660 миллиардов в 19 году. А в 20 году картина будет примерно такая же, ну, может быть за некоторым увеличением, о чем мы поговорим позже. Если посмотреть на 223 федеральный закон, то в 223 федеральном законе у нас, в принципе, тоже объем закупок у единственного поставщика, он значительный, исходя из тех сумм, которые расторговываются в рамках 223 федерального закона. Из них закупок малого объема тоже достаточно много. То есть, по большому счету, закупки по прямому договору, так называемые малые закупки, они у нас малые только по названию, но не по количеству и по суммам. Собственно, если посмотреть на средние объемы малых закупок, которые у нас проходят по стране ежегодно на данный момент времени, то можно прийти к выводу, что у нас примерно малых закупок в России проводится на 1 триллион рублей в год. Сумма достаточно значительная. Это даже от общего объема закупок такой существенной их часть скажем так, объемы таких закупок и суммы, они у нас не могли не привести к тому, что эти закупки необходимо регламентировать и привносить туда принципы электронных и конкурентных закупок. Собственно, для чего это делается? Дело в том, что Принципы закупочного законодательства, как то открытость, прозрачность, конкурентность единства единство экономического пространства, они в основном реализовываются нас только в рамках, опять-таки, конкурентных закупок, закупок с применением современных цифровых сервисов, где удобно такие закупки контролировать, администрировать, наблюдать экономию и основные показатели эффективности по таким закупкам. Закупка малого объема, она до сих пор, на данный момент времени, у нас остается закупкой единственного поставщика. Ну, в принципе, по большому счету есть уже конкретные нормативно-правовые акты, вступив, принятые, но не вступившие в силу, которые определяют эту закупку как конкурентные. Но они у нас отодвинулись на 2021 год, и опять-таки на данный момент времени закупка малого объема – это закупка у единственного поставщика. А с 1 апреля 2021 года у нас стартует новый порядок проведения закупок малого объема в рамках 44 федерального закона и закупки малого объема могут у нас быть конкурентными то есть появляется новый способ закупки который позволяет осуществлять закупки до 3 миллионов рублей конкурентным способом закупки, но хотелось бы подчеркнуть для заказчиков в рамках 44 федерального закона остается право проводить закупки малого объема традиционным способом до 600 тысяч рублей в рамках 44 федерального закона. Что касается 223 федерального закона, то есть законопроект которая пока на этапе рассмотрения, на этапе общественного обсуждения, которая тоже предполагает, что закупки малого объема должны стать конкурентными. А для конкурентных электронных закупок, как в рамках 44-го, так и в рамках 23 го федерального закона, нужны электронные магазины, либо определенные цифровые сервисы. И такие закупки проводились бы. Значит, в этом году у нас нежданно случилась пандемия коронавируса, которая стала настоящей трагедией для экономики в частности, и в период пандемии коронавируса, для того, чтобы у нас продолжалось более-менее или менее эффективное снабжение на закупки малого объема в рамках 44-го федерального закона, вообще сделали такую существенную ставку. А у нас с 26 апреля 2020 года вступили в силу изменения статьи 93, которые увеличили э, стоимость малой закупки, практически в два раза теперь малая закупка у нас может по пункту четвертому проводиться не до 300, а до 600 тысяч рублей. А также у нас увеличен совокупный годовой объем, такая так называемая годовая квота на такие закупки с 5 до 10%. Собственно, здесь законотворцы сделали акцент на то, что малые закупки – это закупки простые, это закупки быстрые, и чтобы не погружаться во тьму закупочного процесса традиционного, назовем это так, с применением таких развернутых конкурентных способов по 44 федеральному закону можно, э, скажем так, мелкое снабжение перевести в разряд среднего снабжения и в период определенных ограничений, в том числе ограничений перемещения, ограничений э, фактических встреч заказчиков и поставщиков, э, скажем так, проводить закупки малого объема э, в два раза больше. Это привело к тому, что у нас электронные магазины, которые опять-таки на данный момент времени остаются единственным инструментом, полноценным инструментом для цифровизации закупок малого объема, они становятся таким надежным инструментом для контроля, для администрирования таких закупок, для взаимодействия заказчиков и для поставщиков. И самое главное, для уполномоченных органов в сфере закупок в рамках 44-го федерального закона электронные магазины. Это сервисы, которые помогают им отслеживать и администрировать расход бюджетных денежных средств, тоже немаловажно. Пандемия пандемия, они целевые расходы денежных средств, никто не отменял, разумеется. И опять-таки электронные магазины, они выступают как ну, такой, опять-таки, сервис, который позволяет все это контролировать. На что еще стоит обратить внимание, уважаемые коллеги, Вот именно в части положения дел на данный момент времени с электронными закупками малого объема в рамках 44-го и 223-го федерального закона. То есть тенденция на цифровизацию наметилась достаточно давно, примерно года с 2015 -го, когда, собственно, стало понятно, что закупки малого объема они значительные, и объемы увеличиваются. Когда у нас на уровне регионов стала осуществляться цифровизация, цифровизация и централизация закупок по 44-му федеральному закону, позже подключили закупки малого объема. И, скажем так, количество договоров, заключаемых по таким закупкам, электронными сервисами, которые нигде не зафиксированы нормативно, оно достаточно велико. То есть, как бы здесь рынок у нас опережает законодательство, и сервисы для цифровизации малых закупок, они активно развиваются с 2013 года фактически. Вот. Одним из таких сервисов является электронный магазин FC-маркет. О нем хотелось бы поговорить немножко подробнее, чтобы сориентировать всех участников процесса, скажем так, продажи своих товаров, работы или услуг в рамках малых закупок ну, на такое цифровое будущее, которое грядет, которое уже наступает. Так вот, собственно, что из основного и главного стоит отметить для уважаемых предпринимателей, для уважаемых поставщиков по малым закупкам? традиционно, скажем так, существует такое мнение, что поставщики, которые активно участвуют в электронных закупках на электронных торговых площадках в рамках 223-44 федерального закона, они являются аналогичными поставщиками и в закупках малого объема в закупках через электронный магазин. В самом деле, как показывает практика, как показывает наш достаточно большой опыт опыт работы с 2013 года, хотелось бы еще раз подчеркнуть, поставщики, которые принимают участие в закупках малого объема, они существенно отличаются от поставщиков, от предпринимателей, которые участвуют в обычных конкурентных закупках. 2, 2, ФЗ. А активные поставщики в рамках закупок малого объема – это ремесленники, это производители на местах, которые производят небольшие объемы товаров, работ, услуг. Которые в основном не вовлечены в культуру электронных закупок, а у которых зачастую нет электронной цифровой подписи, у которых присутствуют определенные предубеждения. В части того, что в закупках малого, в закупках конкурентных, скажем так, участвовать не стоит, потому что там коррупция, там все схвачено. И вообще, в принципе, можно загреметь в реестр недобросовестных поставщиков, трудно подать заявку и прочее, прочее. При работе при скажем так внедрение электронного магазина очень важно делать ставку на конкретно таких поставщиков, которые именно производят такую штучные товары, работу, услуги, которые представлены в регионе и которые, скажем так, готовы небольшие объемы товаров, работали услуг, поставлять по конкретным договорам. Ну еще и могут, скажем так, работать а, с системой, с цифровой, но ну, причем достаточно простой. И в этой связи, м, скажем так, 70% поставщиков, которые активно работают ну, в электронных магазинах, в частности в электронном магазине UTC Market, это как раз-таки такие производители, как раз-таки такие ремесленники. А, работа с данными поставщиками, она а, а, достаточно отягощена, скажем так, тем, что Опять-таки данные поставщики не представлены в базах единой информационной системы, так как они редко участвуют в обычных конкурентных закупках. Данные поставщики – это обычные предприниматели в конкретном регионе. И внедрение электронного магазина, сопровождение электронного магазина и развитие электронного магазина в регионе, либо на уровне, допустим, крупной корпорации, крупной организации заказчика, оно сопряжено с тем, что необходимо формировать базы поставщиков, необходимо с ними взаимодействовать, необходимо их периодически вовлекать, содействовать им в работе в рамках сервиса электронного магазина консультировать, оказывать им, скажем так, такое активное сопровождение, проактивное сопровождение, уведомлять их о закупке, содействовать там подаче заявки и прочее, прочее, прочее. То есть вот именно в этом, в этом ключе, вот именно вот в рамках данного направления и складывается успешный конкурентный процесс осуществления закупок малого объема. Если посмотреть на принцип работы UTC-маркета, то это принцип такой достаточно такой своеобразный индивидуальный подход. UTC-маркет представлен в ряде регионов в ряде России, в ряде крупных организаций заказчиков, и суть, скажем так, развития данного электронного магазина заключается в том, что мы формируем отдельные специальные выделенные секции. Специально выделенные секции, они включают в себя специфику того или иного региона, они включают в себя те или иные регламенты и, скажем так, определенные особенности, которые приняты для работы, либо на уровне уполномоченного органа, либо на уровне крупной организации заказчиков. Это позволяет сформулировать подход, который удовлетворяет всех, то есть это максимально эффективное взаимодействие заказчиков и поставщиков. Если вы обратите внимание, то, скажем так, электронный магазин «Уси-маркет» разбит на несколько секций. И если вы предприниматель, который хочет участвовать в закупках, в закупках малого объема, хочет продавать свои товары, работы или услуги, вы можете получать актуальную информацию о таких закупках с привязкой к конкретному региону, с привязкой к конкретной секции. То есть <связь> я немножко позже продемонстрирую, как это выглядит у нас на витрине, как осуществлять поиск а, закупок малого объема, как нам осуществлять, а, скажем так, прогноз своего участия. Такие сервисы в рамках нашей системы тоже имеются. Но По большому счету, еще раз хотел бы сделать акцент, что работа эффективная работа электронного магазина, она прежде всего строится на активной работе с поставщиками, на вовлечение и сопровождении таких поставщиков и на формировании индивидуального подхода к цифровизации на уровне региона, либо на уровне конкретной крупной организации заказчиков. Вот на примере корпоративных секций тоже можно, например, заметить, что есть не только региональные секции, но и секции корпоративные, где электронный магазин адаптирован под положение о закупках а, заказчиков. Опять-таки универсальный подход в рамках электронного магазина, он не всегда работает, и поэтому такой индивидуальный персонализированный подход оказывается более эффективным. А, собственно, одним из дополнительных, направлении реализации данного индивидуального подхода является возможность проводить закупки разными способами. То есть есть типовые товары, работы, услуги, которые в малых закупках, они, ну, скажем так, представлены в большинстве случаев. То есть товар, закупки через электронный магазин – это закупки фактически товара с полки. Нам необходимо купить что-то быстро, нам необходимо при возможности сопоставить ценовые предложения, нам необходимо провести конкурентную процедуру если есть такая возможность. Для этого есть каталог товаров, работ или услуг, где поставщики заводят свои актуальные предложения, публикуют их непосредственно в сервисе, заказчик по морфологии, по региону, по конкретному поставщику в рамках многокритериального поиска может выбрать товары, которые его интересуют, добавить товары в корзину и, собственно, осуществить непосредственную покупку, то есть перейти к заключению договора. Это, скажем так, наиболее распространенный способ работы с электронным магазином. Но, скажем так, есть еще один достаточно весомый такой пласт в закупках малого объема это закупка, не специфи это закупка специфических товаров служит, то есть не типовых. Тогда необходимо прописать минимальное техническое задание, проработать спецификацию, прикрепить данную спецификацию, определить требования, допустим, не только ценовые, если это требуется. То есть провести. По большому счету мини-конкурентную закупку, традиционную конкурентную закупку, которая у нас проводится в основном на электронных торговых площадках. Такой способ тоже реализован в рамках электронного магазина UTC-Market. Наши заказчики могут сформировать извещения о проведении малой закупки, они могут ответить, отметить существенные характеристики и требования к поставщику. Они могут обозначить требования проведения закупки как с применением электронной цифровой подписи, так и без применения электронной цифровой подписи. Они могут добавить спецификацию попозиционно и провести торг за единицу, если это требуется. Они могут заключить договор как по общему лоту, так и по каждой конкретной позиции в отдельности. Это тоже иногда требуется для эффективных малых закупок. Простите. Сам способ создания закупки, я его чуть позже продемонстрирую, он достаточно простой, но, я так понимаю, нам самое главное с вами сориентироваться, как правильно искать интересующие нас закупки, как правильно в них участвовать. Собственно, дополнительным аспектом эффективной работы в рамках электронных магазинов является скажем так, дополнительные сервисы, дополнительные наборы сервисов, модульная система, которая может быть сконструирована под конкретную потребность. Разного рода, скажем так, дополнительные инструменты, как то напоминания о объявленной закупке, которые приходят в виде уведомления поставщикам. Это архив информации с возможностью выгрузки многокреториальных отчетов. Это очень важно для заказчиков, особенно это важно для уполномоченных органов в сфере закупок. Это возможность проводить мониторинг рынка, когда мы для того, чтобы провести крупную конкурентную закупку, должны собрать коммерческие предложения потенциальных участников, чтобы определить начальную максимальную цену. Это возможность проводить не только малые закупки, которые у нас ограничены суммами там, в рамках 223 и 44 федерального закона, но и также возможность проводить закупку единственного поставщика, актуально для тех заказчиков и э, для тех организаций, где, скажем так, предельный э, объем таких закупок не обозначен нормативно-правовых актах. Суммы обозначены в регламентах, это суммы значительные, допустим, там, до 3-8 до миллионов рублей. Как я говорил, такое бывает. И по большому счету они должны закупать у единственного поставщика. Но Никогда, скажем так, особенно коммерческая организация не откажется от экономии в таких закупках. Если есть возможность принести элемент конкуренции, закупку даже у единственного поставщика, то это всегда работает достаточно хорошо, конкуренция стимулирует рынок в основном. кстати, Не всегда, но в основном. Ну и как любой IT-сервис, как любое цифровое решение, электронный магазин – это элемент автоматизации. То есть есть возможность, скажем так, работать по принципу единого окна, есть возможность формировать извещение, заводить товары в каталог, подавать заявки, если вы поставщик и публиковать извещение о закупках, рассматривать заявки, выбирать наиболее выгодное предложение для себя, переходить в заключение договора, заключать договор и администрировать весь процесс с выгрузкой отчетов, если вы заказчик. То есть, как любое эти решение но прежде всего нацелено на то, чтобы работать было легче, проще и эффективнее. Помимо всего прочего, одним из вспомогательных инструментов достаточно таких серьезных вспомогательных инструментов для поставщиков является модуль аналитики. Модуль аналитики позволяет нашим поставщикам не только находить закупки, которых интересует, через многокритериальную витрину, где можно сформулировать критерии поиска, выбрать закупки по заказчику, по региону, по суммам, по коду d 2х2, либо по иным критериям, но и, например, скажем так, сформулировать актуальный прогноз для себя как для поставщика какие регионы, какие заказчики в ближайшее время будут покупать товар, ту номенклатуру, которая у вас представлена. И посмотреть, какие это будут закупки малые, либо крупные конкурентные закупки. Если вы, допустим, специализируетесь на крупных закупках, вам проще сориентироваться на них, подготовиться, подготовить пакет документов, который часто требуется для участия в крупных конкурентных закупках. А если это закупки малые, то есть аналитика тоже может у нас наглядно показать, какая средняя стоимость таких закупок в том или ином регионе, либо в той или иной категории заказчиков. И вы уже как поставщик, который ориентируется на закупки малого объема, можете подготовиться к участию в таких закупках. Как конкретно работает модуль аналитики, тоже чуть позже продемонстрирую, наряду с тем, как работает витрина. <саспорщик> ну вот, собственно, это один из примеров выстроения прогноза. Я уже в практической части нашего вебинара расскажу подробнее. И работа с поставщиками, разумеется, работа с поставщиками это, как я уже говорил, основной элемент, основной залог успешного электронного магазина. То есть поставщики, они, скажем так, являются основой взаимодействия в рамках цифровизации малых закупок. И привлечение таких поставщиков это очень важное направление работы, привлечения конкретных производителей, которые часто не участвуют в крупных конкретных закупках, которые. Скажем так, сбывают свои товары, работы, услуги по устойчивым хозяйственным связям, если они успели сложиться, если они не успели сложиться, или, допустим, они пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса, им необходимо снова вернуться на рынок, у них нет каких-то лицензий, либо там оказались в рейсе недобросовестных поставщиков, либо имеют налоговую задолженность. Все это препятствует для участия в крупных конкурентных закупках, но в малых закупках, где риски, опять-таки, не такие большие, как в традиционных конкурентных закупках. Такие поставщики тоже могут попробовать принять участие, такие поставщики тоже могут продавать свои товары, работы или услуги. Региональное сопровождение тоже немаловажно, опять-таки для закупок малого объема, где происходит цифровизация на уровне конкретных регионов, где в регионах, например, не всегда все хорошо, со скоростным интернетом такое тоже бывает, региональное присутствие, сопровождение, аккаунтинг, это тоже очень важное направление работы и оно тоже проводится в рамках развития сервиса otc Market электронного магазина. Что, чем можно резюмировать, уважаемые коллеги, нашу теоретическую часть, а позже я отвечу на вопросы. Как я и говорил, закупки малого объема, они малые только по названию, только по определению, по количествам и по суммам, это закупки достаточно значительные. Это примерно 1 триллион рублей в год. Количество и суммы таких закупок, опять-таки, в рамках 44 и 223 они неизбежно определили вектор развития нормативного регулирования таких закупок, как уход в цифровизацию, уход в создание отдельных сервисов, отдельных способов закупки для конкурентных закупок малого объема. В 44 федеральном законе с 1 апреля 2021 года у нас появится новый способ закупки до 3 миллионов рублей, который позволит конкурентно проводить закупки малого объема. также Останется возможность проводить такие закупки до 600 тысяч рублей с применением электронных магазинов а, традиционным способом. В 223-м федеральном законе есть законопроект, в рамках которого предлагается ограничить закупку единственного поставщика до 10% от сгоза, а закупки малого объема перевести в электронные магазины, сделать их конкурентными и не выписывать в рамках таких закупок никаких ограничений. То есть, соответственно, в 223 федеральный закон там появится существенный акцент в направлении того, что закон будет ориентирован на развитие маркетплейсов электронных магазинов. И, собственно, электронные магазины, как таковые, как сервисы, это не ноу-хау, это не нововведение, которое продиктовано нормативными реалиями, это сервисы, которые достаточно давно и достаточно эффективно применяются в нашей стране. К большому счету, именно для цифровизации нормативных закупок в рамках 94-го федерального закона, такие сервисы применяются с 2013 -го года. Эти сервисы успели наработать достаточно, скажем так, большой пул заказчиков, достаточно интересные конкурентные преимущества, собрать огромные каталоги товаров, работы, например, в нашем каталоге порядка 10 миллионов товарных позиций, цифровизовать, цифровизовать закупки в ряде регионов и, соответственно, продолжать активно работать в рамках конкурентного рынка для предоставления максимально комфортных условий взаимодействия заказчиков и поставщиков. То есть это скажем так, такое резюме по теоретической части. Что касается вопросов, площадка Чувашии есть? Если вы имеете в виду для секции электронного магазина УТС-маркет, нет, площадки для Чувашии у нас нет, потому что Чувашия проводила у нас не так давно отбор, они отобрали электронный магазин на базе Текторга, если мне не изменяет память. Вот. Ну, соответственно, если вдруг появится перспектива применения альтернативного электронного магазина, мы всегда готовы разработать альтернативный электронный магазин и, скажем так, в рамках конкурентного взаимодействия с отобранной площадкой развивать сервисы для Чуваши в том числе. Коллеги, еще есть вопросы по теоретической части? Или можем переходить к практике? Загружу. Демонстрационный электронный магазин. Система OTC. Mm -hmm. <coughs> так, коллеги, запускаем демонстрацию экрана. Так, если вы увидели уходящую бесконечность икона вебинара, то, собственно, демонстрация экрана запустилась. Все в порядке, да? Хорошо. Ну что ж, коллеги, собственно, сама работа в системе, она достаточно простая, она предполагает у нас наличие обязательной регистрации для заказчиков и для поставщиков. Регистрация проходит у нас достаточно просто по адресу электронной почты, которую мы подтверждаем по ссылке, как в основном происходит сейчас на большинстве электронных сервисов. Регистрация единая, это регистрация и в электронной торговой площадке OTC, и в электронном магазине, и в площадках неликвиды, это площадка для сбыта непрофильных активов, неликвидного имущества, то есть это такие наборы цифровых сервисов, которые доступен по простой регистрации. Регистрация для заказчиков и для поставщиков. Начать хотелось бы с витрины, уважаемые коллеги. Собственно, витрина закупок это то направление, которое прежде всего привлекательно для поставщиков, ведь у нас в основном участие в закупках малого объема, оно начинается с поиска входящей закупки нашими поставщиками. Наши поставщики могут настроить шаблон мониторинга закупок для того, чтобы получать актуальную информацию. Допустим, нажимаем «Создать шаблон мониторинга». А, ну, изначально мы его формируем, потом мы его создаем. Например, нас интересует канцелярия. Это самая распространенная номенклатура в рамках малых закупок. Нас интересует канцелярия вся, но кроме ластика. Нас интересует место поставки, Дальневосточный федеральный округ, Бурятия, Саха, Приморский край, Хабаровский край, например. Категории товаров работали в услуг, мы можем выбирать по коду ОКОПД-2, ОКОПД-2, но если у нас есть конкретное морфологическое указание, то зачастую это излишне. Мы можем поставлять канцелярию в конкретную организацию заказчика, например, либо просто по регионам. Если мы хотим добавить сюда конкретных заказчиков, мы сюда их добавляем либо по названию, либо по ННН. Сейчас, чтобы не ограничивать поиск, мы, наверное, никого добавлять не будем. А мы хотим поставлять канцелярию в определенный период времени, но чаще всего, допустим, это поле можно не заполнять, потому что мы ищем актуальные закупки. Мы ищем закупки в электронных магазинах, хоть market Например, мы можем добавить сюда также другие площадки, на которых проводятся эти закупки. Это весь перечень площадок. Давайте добавим еще. Давайте добавим все, чтобы нам отслеживать те закупки, которые проходят у нас, в принципе, в рамках всего рынка. Мы можем обозначить нормативную привязку, будь то 223 либо 44 федеральный закон, а, будь то у нас отдельное постановление, которое курирует направление, не связанное в основном с закупками малого объема, непосредственно закупки малого объема и закупки коммерческие. То есть коммерческие закупки тоже достаточно существенный пласт, в рамках которого проводится достаточно много малых закупок, но там малые закупки, как я уже говорил, они... Очень часто бывают совсем немалыми, до 3 или 8 миллионов. И, соответственно, нажимаем найти. По нашему запросу на данный момент времени найден один, одна закупка на закупку канцелярии, кроме ластика. Это аукцион и тон на разработку проектно-сметной документации. Обратите внимание, что площадка подтягивает информацию не только из извещения, но и из документации, которая у нас опубликована и прикреплена к закупке. Достаточно такой интересный подход, когда мы можем, допустим, получать информацию по закупкам, которые зачастую не связаны с традиционной номенклатурой товаров, работ, услуг, которые мы поставляем, но в качестве одной из статьи, в качестве одного из пунктов спецификации этот товар поставляется. И мы можем там в рамках субподряда либо в рамках закупок малого объема заявиться как исполнитель по данной закупке и опять-таки заключить договор на поставку. Это такой первый пример активного мониторинга рынка, электронных закупок, на который, в принципе, завязаны все электронные торговые площадки и все закупки. Есть еще один пример активного мониторинга рынка, который у нас больше ориентирован на получение актуальной аналитики. Так, сейчас, простите. Возвращаемся к демонстрации. Вот. В разделе, опять-таки, управления продажами в рамках единой регистрации в едином личном кабинете мы можем осуществлять аналитику рынка с выгрузкой актуальной информации не только по объявленным закупкам, но и по закупкам, которые мы прогнозируем. Аналогичным образом мы создаем шаблон мониторинга и ищем закупки. Канцелярии. Отмечаем закупки малого объема, выбираем место поставки, тот же самый Дальневосточный федеральный округ, отмечаем нормативную привязку по всем закупкам. Здесь мы убираем ограничивающие факторы, смотрим. Сейчас мы удалим. Это такие ограничивающие факторы. И смотрим те закупки, которые нам могут быть интересны. Кто их закупает, куда у нас это поставляется. Это пока в виде простой витрины. Но если мы переходим в раздел «Аналитика», то мы можем посмотреть распространение, распределение закупок по кодам ОКПД, какие закупки у нас проводятся в выбранном регионе чаще всего именно на поставку канцелярии, Сколько позиций закупаются по конкретной номенклатуре. Чаще всего у нас на, на, на Дальневосточном федеральном округе закупаются изделия из бумаги и картона. Смотрим распределение по регионам, это так называемая тепловая карта. Сколько у нас в Приморском крае проводится таких закупок по интересной нам номенклатуре, на какие суммы, сколько в Якутии и так далее. И аналогичным образом мы сможем устраивать прогноз таких закупок. То есть это закупки объявленные, это закупки запланированные. Как мы видим, на декабрь чаще всего у нас приходится максимальная расторговка, потому что там оставшиеся бюджеты, оставшиеся доведенные лимиты, необходимо <coughs> освоить. Стало быть, можно подготовиться к декабрю, запастись канцелярией и продать ее в Дальневосточном федеральном округе. На что стоит обратить внимание? То есть канцелярия – это в основном закупки малые, потому что э, в рамках распределения по ценовым диапазонам мы видим, что это в основном закупки менее 400 тысяч рублей. Также мы можем оценить сезонность спроса по таким закупкам по количеству и по сумме. Ну, доля для субъектов малого и среднего предпринимательства по количеству и по сумме. Это тоже, скажем так, подспорье, когда мы субъект малого и среднего предпринимательства, эти закупки ориентированы на нас. В том числе, кстати, в закупках малого объема в электронном магазине такие договоры у нас, скажем так, тоже заключаются. Это непосредственно работа с модером аналитики для активного мониторинга, для активного поиска интересующих нас закупок. Что касается работы непосредственно в электронном магазине OTC Market, то она тоже осуществляется через единый личный кабинет в разделе управления закупками, закупки через электронный магазин. Если мы заказчик, мы выбираем раздел закупки, и это первый способ проведения закупок. То есть здесь формирование спецификации. Мы формируем спецификацию по названию закупки, выставляем сроки, отмечаем срочно эта закупка, только для МСП с применением ССП, применяется ли дополнительный торг, то есть это по большому счету онлайн-переторг, что в процессе проведения такой закупки. Переходим в раздел «Сохранить», до заполняем извещение, то есть прикрепляем закупочную документацию, добавляем спецификацию, спецификация загружается у нас либо через шаблон Excel, либо позиционно, то есть через быстрое редактирование. Мы выносим сюда. Позиции, которые мы закупаем, у нас автоматически определяется УКПД-2, укв 2 работает нейросеть, которая позволяет нам выбрать а, верную номенклатурную привязку. Указываем цену, 10 рублей, указываем количество, 10 штук, единица измерения, штука, отмечаем, что у нас галочка а, привязывает данную позицию. В дальнейшем мы эту закупку, ну то есть указываем адрес поставки и активируем закупку. Как только закупка активирована, оферты поставщиков у нас появляются также в личном кабинете в данном разделе. Мы можем их ранжировать, выбирать наиболее интересные предложения для себя. Если мы заказчик, который хочет купить товары быстро, купить товары через каталог, он может воспользоваться нашим каталогом, где на данный момент порядка 10 миллионов товарных предложений. То есть наш заказчик может не просто выбрать понравившуюся ему позицию, наш заказчик может еще и провести мини-котировочную сессию по выбранной позиции. То есть он нажимает на кнопку Уточнить цены и условия поставки, заполняет короткую спецификацию и публикует а, данную закупку фактически. Мини-котировочная сессия по выбранному товару, работу или услуги, позволяет улучшить ценовое предложение, позволяет поставщикам, которые тоже поставляют аналогичную продукцию, участвовать в таких закупках, то есть, по большому счету, провести эту закупку конкурентно, выбрать позицию через каталог и провести закупку конкурентно. Собственно, таким образом у нас и работает наша система, работает система электронного магазина, которая позволяет достаточно быстро, просто, эффективно проводить закупки малого объема Заказчикам работать по двум направлениям: направление формирования спецификации по направлению закупки товаров, работ и услуг через каталог с возможностью проведения короткой котировочной сессии. Также наша система позволяет нашим поставщикам участвовать в активном мониторинге закупок и строить прогнозы на поставку товаров, работ, услуг по выбранной номенклатуре. Собственно, все всецелый сервис для цифровизации ориентирован на максимально эффективное снабжение и в рамках закупок малого объема, в том числе, уважаемые коллеги. Так, тут у нас появились вопросы. Так, почему протоколы проведения закупок не публикуются обусловлено регламентом? А протоколы проведения закупок публикуются, если это требуется, допустим, если мы настраиваем электронный магазин от конкретного, например, заказчика, которому требуется публиковать не протокол, а конкурентный лист, мы называем этот документ конкурентным листом, он выгружается. Если требуется публиковать протокол, он публикует протокол, там все существенные вся информация, которая необходима для того, чтобы закупку завершить, подытожить и обозначить э, победителя, например, если опять-таки это требуется. То есть, да, в электронном магазине протоколы публикуются. Так, если опубликовать э, предложение услуги в ЗМО, оно будет опубликовано только после приобретения лицензии. Лицензия для чего приобретается? Так, если опубликовать предложение услуги в ЗМО, оно будет опубликовано? На самом деле нет, то есть... Э, там немножко другой подход. Если вы поставщик и вы участвуете в закупках малого объема, допустим, по первому способу, когда вы подаете заявку по опубликованной спецификации, вы подаете заявку, для этого лицензию приобретать не нужно, вы просто даете свое ценовое предложение, все собирают в качестве победителя, и вы переходите на этап заключения договора, тогда вам необходимо внести деньги на виртуальный счет для того, чтобы заключить договор. Это 1% от стоимости договора, но не более 5900 рублей. Вот. То есть, если вы заключаете договор на 100 тысяч рублей, вы платите 1 тысячу рублей как победитель участия в закупке. Если вы, скажем так, публикуете товары, работы и услуги через каталог, опять-таки для публикации товаров, работ услуг вам не требуется лицензия, вы их заводите, если вас выбирает а, заказчик, либо вы откликаетесь на опубликованную им короткую котировочную сессию, то тогда для того, чтобы подать свое ценовое предложение, вам необходимо иметь коммерческую лицензию UTC. А коммерческая лицензия УТС это у нас 5000 рублей в месяц. Платят наши поставщики и получают доступ к коммерческой секции, доступ к маркетплейсу без ограничений. Так, вы дали инфу для заказчиков, а для поставщиков. но ну, как раз-таки для поставщиков я и показывал сервис по активному мониторингу рынка, по возможности формировать шаблоны мониторинга и по возможности строить прогнозы для участия в закупках малого объема. И опять-таки поставщиков я в том числе сориентировал, что электронный магазин – это сервисы прежде всего для них. То есть поставщики в электронных магазинах – это краеугольный каменный фундамент, на котором, собственно, и строится вся система. И работа с такими поставщиками – это важное направление. В частности, важное направление нашей компании. Мы понимаем, что в закупках малого объема основными поставщиками являются мелкие производители товаров, работы, слуг, ревесленники и предприниматели на местах, в регионах, которые не вовлечены в культуру крупных электронных закупок в основном. И ставка на таких поставщиков, проработка таких поставщиков, сопровождение таких поставщиков. Консультационная юридическая поддержка таких поставщиков, предоставление таким поставщикам современных актуальных сервисов, которые позволяют им прогнозировать участие в закупках, которые позволяют им эффективно сбывать товары, работы и услуги. Это основное, одно из основных направлений, скажем так, работы UTC-маркета. Так, можно поподробнее работу магазина со стороны поставщиков. Что для этого нужно? Смотрите, как я уже и показывал, уважаемые коллеги, для этого вам необходимо зарегистрироваться на площадке. Регистрация у нас проходит по электронной а, почте. Собственно, никаких сложностей не возникает. Просто вводите фамилию, имя, отчество, указываете электронную почту. Электронную почту приходит ссылка. Подтверждаете переход по ссылке. Все, вы зарегистрированы. Вы поставщик. В дальнейшем вы заходите на нашу витрину, например, как я и показывал, и хотите найти закупки для себя. Закупки малого объема, допустим, В малых закупках их не проще всего начать. Вы выбираете категорию товарную. Которую вы, допустим, поставляете. А вот вы, вот, Дмитрий, что поставляете? Давайте вот на вашем примере я покажу, как работает витрина, например. С вашими товарами, работами или услугами. Руба ПП. Это полипропилен, правильно? Окей. Смотрим. Заходим на витрину. Убираем все ограничения. Труба поле, тро, пропилен. Выбираем найти. Так, по запросу найдено 327 заказов на трубу полипропилен на сумму 21 миллиард рублей. Это все актуальные закупки. Но это закупки, которые у нас опубликованы по всему рынку. По рынку всех электронных торговых площадок, в том числе это крупные электронные закупки в рамках 44 и 22 федерального закона. Давайте посмотрим, что у нас есть в рамках малых закупок. Электронный магазин OTC Market. Найти. Так, по запросу найдено 5 заказов на трубу полипропилен на сумму 460 тысяч рублей. Регион Волгоградская область, город Волгоград, Ставропольский край, Тюменская область. Например, мы выбрали с вами, скажем так, здесь мы обратите внимание, что у нас полипропиленовая а, труба, она в составе документации. То есть, по большому счету, это сантехнические товары, сантехнические изделия. И вы должны оценить для себя, готовы ли вы поставлять всю номенклатуру. Либо вы можете поставить только какую-то позицию. Вот, допустим, у нас здесь позиция лота номер 5. Мы смотрим подробнее закупку. Нажимаем на раздел «Подробнее», переходим в эту закупку и ее изучаем. 52 тысячи рублей перейти к закупке, закупка срочная, допустим, у нас здесь опубликован, опубликована спецификация. Если вы готовы поставить все то, что требуется, вы, скажем так, переходите в раздел «Подать оферту». Так, а эта закупка... А, это уже завершенная закупка, простите. Сейчас мы перейдем в актуальные. Так, актуальных пока, к сожалению, у нас именно по полипропиленовой трубе не найдено. Именно на электронном магазине. Давайте посмотрим на площадке. Актуальные. Нет, только завершенные закупки, к сожалению. Ну, смотрите, если мы находим что-то актуальное, у вас здесь будет кнопка «Подать оферту». Именно по тому товару, работе или услуге, который вы поставляете. Вы ее нажимаете и аналогичным образом у вас будет ячейка для указания суммы, за которую вы готовы поставить данную продукцию. И нажимаете на кнопку «Подать заявку». И ваша оферта будет в перечне оферт, которые а, также у нас указываются здесь. По большому счету все. Найти закупку, зарегистрироваться, найти закупку, подать заявку, но предварительно изучив требования. Так как это закупки неконкурентные, закупки ветпоставщика, то в реестр вы не загремите, если вдруг там что-то пойдет не так. Вы просто опять-таки даете свое ценовое предложение, и заказчик принимает решение, будет он с вами работать или нет. Вот в таком ключе. Так, пропала трансляция экрана, а на каком этапе? То есть все удалось рассмотреть? момента входа в заявку. Давайте еще раз. Вот мы вошли в заявку. Сейчас видно, да? Как я перехожу? Не видно? Обновите, пожалуйста, э в браузере. Вот. Вы вошли в заявку. Перед вами оказывается карточка закупки. В карточке закупки вы изучаете Перечень товаров, которые поставляется, который необходим к поставке по требованию заказчика. И у вас здесь есть кнопочка «Подать заявку». Нажимаете кнопку «Подать заявку», вводите свою цену, за которую вы готовы данный товар поставить. и Нажимаете опять-таки на кнопку «Отправить». Ваша оферта отправлена, она оказывается в личном кабинете заказчика. Заказчик ее рассматривает наряду с другими офертами и принимает решение. Вот, собственно, как я и говорил, три простых способа. Первый способ – зарегистрироваться по электронной почте. почте. Не способ, а шага, простите. Вы узнаете о решении, когда закупка завершится, будет опубликован протокол. То есть по закупкам, которые проводятся в рамках спецификации, у нас публикуется протокол. Вот как мы здесь видели, здесь у нас просто отмечено, что оферта принята. Оферта с наилучшим предложением принята, остальные отправлены в архив. То есть здесь обозначен победитель. Если вы не победитель, то, собственно, напротив вас не будет гореть отметка, что ваша оферта принята. То есть если ваша оферта принята, вам еще придет уведомление. И на электронную почту, которую вы указываете при регистрации, ну и, скорее всего, с вами еще созвонится заказчик, и вы оговорите условия поставки, условия заключения договора. Так, будут ли штрафные санкции для вас? А, на самом деле штрафных санкций на уровне федерального законодательства у нас не предусмотрено, потому что закупка малого объема – это закупка единственного поставщика. Это неконкурентная закупка, в рамках которой есть обязательство заключать договор, причем как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. Так, вы можете выставить свои товары в магазине. Да, совершенно верно. Если вы зарегистрировались как поставщик, вы можете, как я опять-таки и показывал, завести в каталог свои товары, работы или услуги. А давайте даже сделаем так, чтобы мы, скажем, максимально подробно вот этот момент осветили. Вместе с материалами данного вебинара, вместе с презентацией, записью этого вебинара, мы еще направим ролик, который будет ориентирован на поставщиков и посвящен тому, как поставщику завести свои товары в каталог. Там требуется на это 15-20 минут. Достаточно быстро вы все посмотрите, там наши методологи очень хорошо все показывают. Так что, коллеги, если больше нет вопросов, большое спасибо за то, что приняли участие. Я надеюсь, скажем так, что информация была для вас полезна, что вы как поставщики сможете продавать свои товары, работы, услуги с большей эффективностью с применением современных цифровых сервисов, в том числе с сервисом электронного магазина OTC Market. Регистрируйтесь. Ищите закупки, подавайте заявки, побеждайте, богатейте, выводите экономику из кризиса. Спасибо, всего доброго.